Панде Гурупата Дандам Бхаттабинда Саманнитам. Сри Чайтанна Прафумбанде Нитанна Саудитам. Сри Нандана Нандана Ванди Радхика Чару Нандаям. Гупи Джанна Самайюктам Ваншакалпаторухшке пасиндубе вача, патитананг пабуне бхавишнави бью намо нама. Мука нкоро тивачаланг пангунлан гхит грим. Иткипатамангванде парманандмалва. Бринда вайту Шнабхтипаде деви шаттва твейи намо нама Нараяно мудире Садану guru bhakti yukto bhakti pramodaksha jagod varun dhyam sadapari bhagnam abhishto hum teetas saranyam Банди Махапурусати Чаруна Равиндам, Ятпада Паллавана Качандама Ничатая, Биспуруджита Кемепигапауду Швадарши, Пурнана Рагара Сасагара Сарамуртихи, Сарадхиками Кадакипанкара. Кришна Сяд Дэйта Галад Харасива Садихи Гаурабхакта Сри Кришна Чайтанна Прахунета Нанда. Сяд Дэйта Галад Krishna Садихи Гаурабхакта Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам Харе. Аджануламмитавжо канока бодато. Шанкитаной капитару Каруна, Бхутару, Хари, Кисна, Хари, Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Сура Сурейр Бандито Ди Барубам Муктин Синитам Нара, прия, мананга, мадапахарам, барана сипурапати, бхаджавихи, ваги, седжасу, бадани, лакшми, джасача, вакшаши, Кришна, Кришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, निस्रियो साय खलुह विशह सर्वतोह साथ. लब्धा सुदुर लबम इदं लब बहुशं बवांते मनस्व मर्तद मनित्व मपीह धीरु तुरु नम्यतेत ना उनुमित्तो जाव। निस्रियो साय विशह खलुह सर्वतोह साथ. Горья Гостипоти сисила бхакти. сидханта. Сарасвати, госвамида Гуру сказал. Гуру Кришну Скитаясь по бесчисленным мирам, попадая то на райские планеты, то на адские, то, становясь you царем, то нищими, то животным. В конце концов, Джива обретает человеческое тело. В этой жизни мы обрели его. Padma есть is according to calculation according, according to this calculation we can see that 84 different species of life. Существует 84 лака живых kind of существ, разновидности живых существ. И мы можем в родиться в любом из этих beast. видов. Sometimes порой мы рождаемся как животное, порой как птица, иногда как человек. В действительности не все... То есть, люди тоже разнятся. Можно родиться в племени, в Африке, в африканском племени. Кто знает, кем я был в прошлом в своем рождении? Дживатма скитается с незапамятных времен. Вчера я рассказывал о том, Going to speak. You can remember, South India, Madurai. Как в Южной Индии, king, ghost, attack, ghost, Как дочь царя поселился привидение. Of Дух сказал, что я не уйду до тех пор, пока ты, вы не дадите мне Но вчера навреду сладостных стоп он был пыль приложили в воду с амушей лотосной стопы так называемого Ачарьи, и дух отказался он сказал в прошлой жизни он был змеей но каким-то чудом он вкусил у остатки пищи Вашнава, и поэтому в этой жизни он родился как браман Ардоса в брахманической семье. Но его учеркхо я пить не собираюсь. Его... его воду, омывшую его стопы, я пить не собираюсь. Если вы дадите мне воду, омывшую лотосные стопы Лакшмана дэж, Дэхи, so то есть это имя Рамыджа Чари в детстве. То есть, представляете, речь шла о Ядова Ачарье. В прошлой жизни он был змеей. А сейчас он родился как Ачарье. То есть он родился в грамматической семье, и занял положение Ачарьи. То есть жизнь за жизнью мы скитаемся по 14 мирам, и не все люди одинаковые. То есть можно родиться с одним уровнем сознания. То есть когда живое существо обретает истинную удачу, он, not, оно получает человеческое you know. рождение, человеческое тело. Тем не менее, все равно, даже если вы родились как человек, очень маленькая вероятность, что вы начнете совершать харибаджан. Посмотрите, даже в Индии, если вы родились в Индии, большая удача родиться здесь, но кто, сколько людей здесь совершает баджан? Да даже те, кто родились в браманических семьях, они просто хвалят, хвалятся своим брахманическим шнуром и ничего больше, то есть они so, не, на, не нацелены на Баджан, поэтому Хари Баджан крайне редок. Тем не менее, он доступен, совершать его возможно, есть все возможности do, у нас с вами. Прежде всего необходимо почувствовать себя беспомощным и одиноким. Только в таком случае вы получите поддержку, получите помощь. Если вы будете просто сидеть и плакаться мне, при этом ничего не делая, при этом не предпринимая никаких усилий, просто слушая харикатху, но ничего не применяя в практике. Ничего не применяя на практике, ничего не практикуя, вы ничего не сможете осознать. А осознание это, действительно, главное, к чему мы стремимся. Без осознания все бесполезно. В прошлый раз я объяснял одну шлоку Bukhita из гиты. На нее Бхактиан Такур написал комментарий. В этой шлоке Бхагаван Кришна обращается к Арджуне. Арджуна, что бы ты ни делал, что угодно, что бы ты ни делал, Искренне, или неискренне. То, что ты делаешь, сопровождается определенными чувствами, то есть ты что-то испытываешь, и эти вот эти чувства как раз откладывают опыт в твоем сознании. И в соответствии с этим опытом ты делаешь свой будущий выбор. Мы находимся в океане трех гун материальной природы. В океане Майя. Всюду материя. Все, что нас окружает, материально. Даже во сне мы не можем представить, нам не может присниться даже такое, что мы живем без материи. Но слушая харикатху, вы могли бы осознать, что материя не имеет никакой ценности. Она бессмысленна. То есть, есть материя, а есть another, то, что ей противоположно. Это было доказано и учеными в том числе. Они поняли, что за пределами материи есть нечто. Тем не менее, они не смогли понять, что это. не смогли доказать этого. То есть нам нужен примененный, то есть, есть примененный на жизни знание. Тогда мы обретаем осознание. Среди бесчисленного количества живых существ едва ли встретишь одно, одного-двух, кто может осознать, то, что материя и Атма не имеют ничего общего, что душа и материя абсолютно две разные субстанции, и что в действительности душа не нуждается в материи. Но мы испытываем единение с материей, с материальными связями, с материальными привязанностями. Но это в действительности с точки зрения Абсолюта это бессмысленные отношения. Бессмысленные отношения отца и дочери мужа и жены. Например, вы женились в 32 года, а умерли в 74. 72. И вот с 32 до 72 вы считали и говорили всем, что вот это моя жена. То есть вот всего лишь на этот период вы считали вот эту женщину своей женой. То есть такой короткий промежуток времени. Даже ученые понимают, что все относительно, но мы, совершая баджан, этого не понимаем. Таков наш баджан. На таком уровне наш баджан находится. Один ученый, для того, чтобы углубиться в философию, он изучал Бхагавадгиту, для того, чтобы Он изучал теорию относительности. Он для того, чтобы читать Гиту, выучил даже санскрит. Если я вас спрошу, вы умрете, вы, конечно же, скажете, да, мы умрем, но это не ваше прямое сознание. Это имеется в виду, что вы этого не осознали. Потому что если бы вы это осознали, я сейчас клянусь на Бхагавад Гити, что вы бы оставили все бесполезное. Как только вы осознаете, и что вы вам скоро умираете, вы отбросите от себя все ненужное, все наносное. 10 ноября утром в 6 часов он... один человек получил известие, что он умрет. То есть, если бы сказали человеку, что он умрет в определенную дату, в точное время, за какое-то время, что вы думаете, перед своей смертью он бы просил что-то вкусненькое поесть? Захотел бы он что-то вкусненькое, чем-то насладиться? Нет, потому что он точно осознавал, что сейчас ему умирать. Но если бы у нас было такое прямое понимание этого, нам также ничто не нужно было бы в этом материальном мире Именно поэтому мы так спокойно живем Итак это очень важный момент жизнь за жизнью жизнь над жизнью мы рождаемся и умираем и сейчас нам повезло родиться в форме в, в теле человека Но даже те, кто представляют себя как Вашнава, носят Тилаку, Кантималы, но смогут ли они поклясться на Шилограма Шиле, что они хотят лишь Бхагавана и ничего кроме него? Итак, прежде всего, наша обязанность — осознать, что мы одни во всей этой Вселенной. Нет у нас ни друзей, ни отца, ни матери. Это первое, что нужно понять. А затем постепенно, по милости Гуру и Вайшнавов, вы поймете, что вы не одни, что у вас есть Гуру и Вайшнавы, что у вас есть Господь. Но сейчас, в начальной точке своего пути, необходимо осознать, что вы одни. Как в случае с Гаджендрой, в истории с Гаджендрой. Он любил свою жену... Гаджендра слон, история, которая описана, чем он был очень привязан к своей жене и любил ее, думал, что она поможет мне и мои дети, они, вместе объединившись, могут вытащить меня из озера, где я, где, то есть из опасной ситуации. Но когда он оказался в этой опасной ситуации, и никто не мог понять ему, никто не мог помочь ему, он понял, что «сейчас я умру, никто не может мне помочь, я абсолютно один». И внезапно, как раз в этот самый опасный для себя момент, он вспомнил то, что было в его прошлой жизни. Прежде он был царем, Идрадиума Нараджой. Он совершал баджан в горах в пещере. Так вот он вспомнил, что он поклонялся Господу, потому что плоды Харибаджана никогда не исчезают. Можно забыть все, что было в прошлом. То есть, возможно, в следующей жизни вы не вспомните ни своих нынешних отца, ни мать. Потому что смерть ничто иное, как забвение обо всем. То есть смерть это а, обрубание связей с прошлым. Просто обрубаются связи автоматически. Вот это и есть смерть. Вы даже забывайте о своем теле, нынешнем теле. О а теле, которое было в вашей, Actually, вот этой жизни. На самом деле, смерть — это бессмысленное слово, потому что речь идет no, совсем нет. не о смерти. То, что мы подразумеваем под этим словом, таковым не является, это просто обрубание нынешних связей. Ведь атма никогда не умирает, душа бессмертна. И Бхагаван в Бхагаватам дает такое определение смерти. Просто, смерть это просто забвение о прошлом. То есть вы не можете сейчас вспомнить, что у вас было за прошлое рождение, кто у вас был отцом, кто матерью в прошлой жизни. Итак, слушая Харикатху, день за днем вы осознаете, что смерти не существует. И это говорит о том, что вы по-настоящему пьете Амриту, нектар бессмертия, Харикатху. В таком случае все проблемы, накопленные с незапамятных времен, во всех ваших рождениях, исчезнут, и это факт. Когда вы извлекете, будете пить нектар, пить Амриту Харикатхи, вы перестанете бояться смерти, перестанете тревожиться, а в противном случае от них не избавиться, они постоянно идут за вами страх, беспокойство, волнение. Итак, прежде всего, я прошу вас, постарайтесь ясно понять, не так, чтобы где-то зад... на заднем плане в уме это было, а по понять, что скоро настанет время, когда вы оставите этот мир и вам не на кого будет положиться. Вы будете одни в, этом, в этой ситуации. Отец не сможет защитить сына, сын не сможет защитить отца, мать не сможет помочь отцу. То есть никто не сможет помочь. Лишь Верховный Господь. Не ваши деньги в банке. Ни ваши охранники, ни какие-то материальные познания вас не смогут защитить. Никакая страховка. Вы думаете, что все это страховка. Вот обладание всем этим — это страховка, то, что поможет вам. Но это не так. Итак, прежде всего, нужно понять, что вы одни. Если вы почувствуете это одиночество, вы начнете плакать, почувствуете себя беспомощными. И именно тогда вы будете готовы принять прибежище гуру и вайшнавов. Никак не раньше этого. А когда вы примете прибежище, вы осознаете, что вас окружает гуру, вайшнавы и богован. Они защищают вас. А если вы не прибегнете, к помощи Гуру и Вайшнавов, когда вы будете чувствовать это одиночество, вы пойдете к материалистам. Будете вновь завязывать материальные связи. Итак, Прабхопад говорит, что по благой удаче мы встретились с гуру и вашнавами Ски... в своих скитаниях по 14 мирам. Наконец-то наступил тот момент, когда мы соприкоснулись с вашнавами. Но встреча с вашнавами должна быть настоящей. Без настоящей встречи с Гуру Вашнами я не получу way, бхакти лату. И лишь приняв их прибежище, ocean, я смогу пересечь материальный океан и достичь трансцендентного мира никак не раньше. Думаю, что прежде всего вам необходимо понять свое относительное положение. Вы сейчас находитесь в относительном мире, в мире относительности. Если вы поймете, что все здесь относительно, вы сможете предпринять правильные действия. Но если вы не поймете, что за мир окружает вас, что это бренный, тленный мир, вы будете продолжать наслаждаться им. Вы будете уверены, что все в порядке, у вас есть деньги, у вас есть дом. Итак, пару слов я хочу сказать о Если теории относительности. Если вы изучали физику, вам поможет это понять. Вам поможет понять то, что я пытаюсь сказать. 120 Допустим, два элемента движутся очень легко. Один трек — этот, другой трек — этот. Они с огромной скоростью one this, this. The 120 Для вы можете Для этого не понимаете. Два поезда едут по рельсам. Они едут одинаково в одну точку относительно друг друга. Они не движутся, но они едут с огромной скоростью. Рельсы противоположны. То есть они противоположны друг другу. Тем не менее пассажиры в этом поезде думают, что они стоят на месте, потому что два поезда едут одновременно. Скорость 120, 120 километров в час. То есть 120. So 120, 120, 120, 120, so 120 километров в скорости одного, 120 километров в час скорость другого. И таким образом, и если попробовать найти разницу между ними, разница будет равняться нулю. И людям кажется, что они стоят на месте. А предположим, если бы они ехали в разных направлениях, один поезд едет вперед, другой назад. тогда мы очень четко поймем разницу в их движения, что если поезд пронесется, то есть они, в той точке, где они будут проезжать мимо друг друга, пассажиры поймут, что они едут очень быстро как ветер. Потому что в таком случае разница их скорости будет заключаться в том, что 120, 120 км в час прибавляем еще к 120 км в час. Скорость одного поезда к скорости другого, получается 240. То есть это двойная скорость Таким образом, мы помещены в определенные рамки нашей кармой. И мы вынуждены в этих рамках чувствовать себя, вот в этом поле, в этих рамках чувствовать себя комфортно. Мне кажется, что все тут хорошо, То есть, но все это относительно. И Самоосознавший себя души понимает, что это лишь иллюзия. Всего 20 минут назад я произнес шлоку из Бхагавад Арджуна, Арджуна. говорит, Арджуна. Кришна говорит Арджуне, гораздо более практично Арджуна. совершать ягью в уме. Бхагаван говорит, что бы вы ни делали, например, я здесь два года назад над Джанмаштами совершал яги, Про проводили яги здесь. Возливал в вагоне масло, предлагали ему фрукты, зерна цветы. Потому что в шастрах сказано, что это нужно. Но каков э, конечный смысл этой яги? Все вы мне пожертвовали деньги, я купил на эти деньги много, много всего для Яги для жертвоприношения. Но смысл-то какой? Смысл, вот я предложил огню много-много продуктов дорогостоящих, но каков смысл? Если ягия была направлена на материальные цели, на материальные блага, она бессмысленна, но если она была направлена на духовное осознание, мы же не сумасшедшие, чтобы заниматься ерундой, то есть потратили деньги, время. Конечно же, у нас был тонкий мотив, то есть какой-то. Мы преследовали какие-то духовные цели. То есть, суть в том, что бы мы ни делали, какой, каков результат. Лишь безумцы не думают о том, каков будет результат их действий. Вот вы приехали из дальних стран, вы потратили кучу денег, я даже представить не могу, сколько, сто... то есть, мне страшно подумать, сколько стоили ваши билеты. Огромная сумма денег, но вы потратили их, приехали сюда. Но должна, должна же быть какая-то причина вашего приезда, то есть у вас сюда что-то привело. Кто-то в вашем сердце сказал, что вам нужно в Индию. Но для чего? Какое-то вдохновение было в сердце. Иначе в без прямого или косвенного вдохновения Бхагавана никто ничего в этом мире не делает. То есть нас вдохновляет Бхагаван прямым или косвенным образом, как дурьотхана. Прежде чем оставить тело, он сказал, «Я знаю, что такое Дхарма, и знаю, что, такое, что ей не является, что противоположно Дхарме, что такое Адхарма. Тем не менее, я не мог прекратить совершать Адхарму». Я не мог прекратить грешить. Я не знаю, почему, но действительно все это из-за влияния кармы. Если плоды кармы плохие, майя, майя заставляет нас грешить. То есть в действительности майя — это энергия Кришны. И именно она руководит, руководила Дурджодханой. То есть таким образом сам Кришна вдохновлял его делать то или иное действие, но не прямо-косвенным образом. То есть я хочу сказать о том, что Дариотхан как минимум смог осознать, что он был вынужден совершать адхарму, он был вынужден грешить. То есть это может быть еще не абсолютная истина, потому что я не могу сказать, что Дурьотхана вообще был способен говорить об абсолютной истине. Тем не менее, то, что он говорит, это так или иначе по наталкивает нас на, по подталкивает нас к правде, к истине. То есть он сказал, что я знаю, что такое дхарма, дхарма но у меня никакого вкуса исследовать не было. А дхарма я знал, что это плохо. Я, знала, что гр... я знал, что грешить это плохо, но я был вынужден. Почему? Потому что в его сердце сидела параматма, которая из-за своих грязных поступков майя наталкивала его на совершение грехов. Но что насчет Питама Бишма? Он принял обед Брамачария. Но когда его так называемый Гуру Пурушурама приказал жениться ему на двух сестрах, он Возразил, я не могу на них жениться, потому что я принял обед, что никогда не прикоснусь к женщине. Но тогда гуру стал настаивать. И потом Бишма сказал, о чем ты говоришь? Ты же гуру, ты должен, вы должны думать о моем благе. Недавно. Я разговаривал с одним человеком, он рассказал про свою дочь, один так называемый Ачарья, который знаменит в этом мире. То есть она, эта дочь, этот человек встретилась с этим ачарьей. Daughter, этот ачарья you can, uh, you вдохновил ее заниматься. Не совсем are поняла, чем именно, прайс, я что то типа модельного бизнеса я и там она получила какие-то награды, то есть достигла каких-то успехов. И они пришли ко мне, и отец как бы гордился. А я говорил, ну как, как это возможно? Там не следует никакой нравственности. То есть там, там ничем гордиться, что вы достигли там какого-то успеха. И поразительно, что этот Ачарья вас побудил к, такому, к такой работе. Вам нужно не хвалиться этим, а сожалеть. Что я хочу этим сам сказать? Получается, что Ачарья сам не знает, какие наставления давать дживатме человеку, какие наставления ему следует дать, чтобы эта душа обрела осознание, чтобы она продвинулась на своем духовном пути. Некоторые ачарьи женят, то есть устраивают такие вот свадьбы. Но Прабхупат никогда этого не одобрял. То есть гуру, который не понимает, что делать стоит, а чего нет, абсолютно материален такого гору необходимо от такого гору необходимо отказаться каков в нем смысл для чего такого гора при, принимать то есть необходимо четко понимать зачем вы приходите вы приходите совершать баджан Завтра об этом мы продолжим разговаривать. Сегодня время уже проходит, уходит. выходит. Таким образом, на протяжении всей нашей жизни мы учимся. Вы не знаете, что, какие уроки я черпаю от вас, от всех вас. Я не гуру, вы все мои гуру, и от каждого из вас я учусь, у каждого из вас. Вот этот человек приехал с Австрии, и я подчеркнул определенный урок, просто глядя на него. Так я пытаюсь питать свое сознание. Как я уже говорил, когда мои осознания станут такими, станут такими огромными, что достигнут лотосных стоп Баларама, я достигну удачи. Сейчас наши осознания частичные, но в действительности они неполноценные И не могут называться осознаниями в полном смысле слова. Итак, шлока, с которой сегодня начал, очень важна. Когда Яду Махарадж спросил Брахмана, видя, как он лежа на земле, бездействует, ничего не делает, несмотря на то, что он прекрасен, как ты достиг так, т, такой мудрости, таких осознаний, что обрел такое безразличие ко всему. Тебя окружает столько всего интересного, столько привлекательного, но ты абсолютно не заинтересован в этом. Люди кормят тебя, одевают тебя, моют тебя, а ты не обращаешь ни на что внимания, просто лежишь бездействуя. То есть ему было абсолютно все равно. А весь мир, в действительности, горит. Почему? Потому что у, у всех есть эгоистические интересы. Я сейчас с вами не ругаюсь, потому что у меня нет эгоистических интересов. Но ссоры всегда возникают, когда присутствует эгоизм действительности все люди сосредоточены на себе центр их жизни это они сами и когда центры сталкиваются с... еще центр одного человека сталкивается с центром друг... другого происходят ссоры Когда же я свой центр, центр своей жизни, свой центр перенесу на трансцендентный мир, я достигну успеха. То есть, когда мой центр станет единым с центром Бхагавана, я достигну успеха, у меня больше не будет проблем. Материя не может быть решением проблем каких бы то ни было. Тогда, когда вы оставите, у вас uh, уйдет привязанность no problem, к материи, к материальным вещам, это будет благословенным днем. Когда вы осознаете, что моя душа, моя атма никак не связана с, ни с чем, что находится в этом материальном мире, То есть у нас выстроены взаимоотношения в этом мире на основании тела. То есть телесные отношения выстроены с окружающими, с родственниками, с родителями. Мать любит своего ребенка. Но почему она его любит? Лишь потому, что в теле присутствует Атма, душа. Как только душа уходит, тело хоронят или сжигают. Прахат Махарадж говорит в седьмой песне Шимат Бхагаватам, что когда человек освобождается от привязанности, он Поднимается на уровень Чинмоя это трансцендентный уровень. Но для этого необходимо оставить абсолютно все привязанности единственная ваша вечная связь единственная связь души это связь с Бхагаваном как только я пойму, что моя атма не имеет ничего общего с этим материальным миром она достигнет уровня Господа, I mean, Господа то есть so уровня трансцендентности. I can discuss day by day all these Наша жизнь подобна лесному пожару. Этот мир подобен лесу, где полыхает пожар. А мы подобны слону, который забрался в водоем, и огонь не касается его, тем не менее он полыхает вокруг него. Махапрабху so like говорил, что нас окружает пожар, вокруг нас пожар... горит этот лес, полыхает лес, но как возможно like среди пожара спокойно have, жить? Мы привыкли концентрироваться, то есть фокусироваться на том, что нас окружает. Нам интересно все, что вокруг нас. Наш ум постоянно где-то летает. И для того, чтобы постичь, если я буду пытаться постичь абсолютную татву моим несосредоточенным умом, я не смогу достичь успеха в баджане, если мой ум лишь частично направлен на совершение баджана, лишь частично направлен на то, чтобы постигать истину, мне не достичь успеха. В действительности только Гуру и Вайшнаму могут спасти нас, никто, кроме них. Богован посылает свою милость нам через своих преданных, через Бхакт. В этом Киртане говорится об этом. Там говорится, что... Я me, расскажу can... о своем площенном положении Вайшнаву, и тогда Вайшнав попросит for за меня Господа. Can... Ведь напрямую Бхагаван не слышит меня. Yeah. Гаджандра yeah. в своей прошлой yeah. жизни практически достиг успеха yeah. в Баджане, но в конце концов он пал. Now, me, и в тот момент, когда он понял, что никто ему не поможет, remember, что он абсолютно один со своей с, с, с, опа с опасностью. Он вспомнил, как прежде он воспевал святые in имена в своей прошлой жизни. Как я уже говорил, you, после you смерти уйдут все ваши мирские. Знания, все, что связано с этим телом. Любое материальное знание покинет вас, но самскары, которые были накоплены в процессе преданного служения, останутся с вами навсегда. Например, вы были доктором наук или каким-то ученым все это уйдет, все, все познания, которых вы достигли в этой жизни, уйдут. Возможно, какие-то самскары, какие-то впечатления останутся, потому что вы, они произвели на вас какой-то отпечаток, наложили на вас. Но даже они, вот эти вот самскары, то есть вот эти впечатления не вечны, это то, что касается материального. Но все, что, в действительности, что вы изучили в, это, в этой жизни, вы не понесете с собой следующую. Но если вы приняли прибежище у подлинного саду, это никогда не будет впустую. Если, точнее, если мы что-то узнали от настоящего саду, я даже после того, как оставлю тело, не забуду. Потому что если мы это по-настоящему осознали, оно остается в нашем сердце, как скары, и никогда уже не оставит нас. Так, находясь в опасности, Гаджендара сразу же вспомнил, что в конце концов вспомнил, что в прежней жизни он повторял мантру. И Сейчас в теле слона он начал повторять джапу, повторять мантру, которую он прежде, в прошлой жизни повторял. И это не один такой случай известен, их много. Один слон в Мадхоре, в то есть в прошлой жизни он был, в прошлой жизни он был землевладельцем богатым человеком. И он, в конце концов, он совершил оскорбление Ващнава. Ва ва ва ва ва ва ва И родился как слон. А потом Расикананда Прабу его освободил. Я позже расскажу so, когда-нибудь эту историю. Итак, Гаджендра начал повторять мантру. Вот эту мандру. So now, us, Итак, никто не сможет нас спасти, now, кроме Гуру, Вайшналов и Бхагавана. «Почему же ты так счастлив, спрашивает Яда э, Махарадж?» «Мы We черпаем счастье, house, черпаем house, наслаждение house, из внешнего мира» но сама сознавшая себя душа черпает счастье внутри себя. На самом деле, все счастье, все, все наслаждение находится внутри нас. Но мы, как сумасшедшие, ищем его снаружи. Завтра я расскажу историю о том, как олень у одного оленя Кастури находился, то есть камень благоухающий находился на, то есть в области пупа, и он пахнул, аромат был настолько прекрасный, что олень пытался всюду бегал, чтобы отыскать источник. Он всюду пытался найти его, но не понимал, что камень-то находится у него на животе. То есть вот этот аромат исходит из его живота, из камня, который находится на животе. И этот камень очень дорогой. Если вы его поместите где-нибудь, то все в округе будет пахнуть. То есть этот прекрасный аромат расходятся на большое, большое расстояние. Точно так же живое существо постоянно пытается обрести больше и больше счастья, денег. Почему? Потому что на самом деле все стремятся к одному. Все стремятся к одному. Все стремятся к счастью. Но. Люди не, не понимают, что не найти им этого счастья таким образом, не найти его извне. Лишь если мы предадимся лотосным стопам Господа, Пурнавасту васту, мы обретем то, что ищем. И я думаю, Хараж хотел понять, откуда вот этот человек. Черпает счастье, удовлетворение. Бхагаван говорит удаве. Я думаю, подошел к этому человеку с большим смирением. Он стал перечислять его заслуги, титулы. So, this way, when this kind of question was, was put in front of that Paramamsa, I mean that Abadhut, that Abadhut, then Abadhut, Abadhut usually not speaking, nobody knows, even people don't know that he can speak. Как правило, Аватхуд ни с кем не разговаривает. Люди даже не догадываются иногда, что он разговаривает, что он может говорить. Они его кормят, но Аватхуд, как правило, ведет себя как немой. Люди могут говорить ему много всего, но он не слушает и молчит. Но когда Яду стал разговаривать с этим Аватхутой, он понял, что перед ним преданный, а разговаривать с преданным – это высшее благо. И поэтому он начал говорить с ним, а как правило, он ни с кем не разговаривал. So, this way, Bhagavan will say that Mahabhag, Mahabhag Brahman, that Mahabhag Brahman, Brahman-Bhakto, both Mahabhag. Actually, Jyadu is also Mahabhag. and that Brahman is also, because he is yeah, yeah, e Mahabhag, this title is spoken for that, but Anyway, Аватхута были Махабха в этом. То есть Яду сам назвал Аватхута великим приятным, но и, и сам being, он яви, be, являлся being, таковым. Being You know? well, you, you Татва вид, тот, кто познал татву, может поделиться с вами своим знанием not, при соблюдении трех условий. Первое — это предание смирения. Когда Яду Махарадж обращался к Аватхоте, он подошел к нему со смирением, не с вызовом. Поэтому Аватхот очень хотел ответить ему. И он сказал, «У меня столько гуру, Oh, yes. Shikshya -guru, Shikshya -guru, много гуру? Yeah. Да, да, шикша-гуру может быть много, но мы слышали, что гуру должен быть один, дикша-гуру один. Я путешествую по всему миру. Почему? Потому что я извлекаю разные знания из всего, что меня окружает. I От змей я научился. Потому что если я буду дружить с змеей, если я буду играть с ней, она может меня укусить укусить. И если я буду кормить ее бананами, молоком, и она поест это, то, то яда у нее станет еще больше. Ее яд останется с ней, но благодаря еде она станет еще более ядовитая. Поэтому очень опасно общаться со змеей, иметь в виду, очень опасно вступать в взаимодействие со змеей. И вот отсюда, что существуют люди, которые выдают себя не за тех, кем они есть, и сердца их очень ядовиты. А общение в действительности очень важно, с кем мы общаемся. Очень важно. Общение может либо привести нас к успеху, либо стать причиной нашего падения. Общение это очень важно, крайне важно. Круг нашего общения крайне важен. Членка бандит пишет, что человек не должен общаться с тем, чье сердце едовито. Если дружить с ним, то рано или поздно такой человек укусит, и мы умрем от укуса, от, от яда. Брам... А, а вот кто-то продолжал. У меня столько гуру. Я уже извлек столько уроков от всего, что меня окружает. А теперь я, я примирил все, что узнал, и достиг умиротворения, достиг блаженства. Теперь ничто не может вывести меня из себя, и я достиг гармонии. И дальше он начинает перечислять своих гуру. Завтра я, мы в деталях об этом поговорим. От Земли я научился. От притхви, Земли я научился чему-то. От Ветра я извлек уроки. От Космоса. от Луны, of Бога Солнца, prison, prison, и, даже... Prison, you know? you и <laughs> даже голубя. и даже голубя от питона, от океана, от насекомых, от мотыльков, которые летят на свет, на огонь, от слона, от оленя, от рыбы, от блудницы, пингалы. 24 гуру перечислил он и объяснил, что от всех них он получил уроки, а затем сгр... примирил все это знание, то есть собрал воедино и обрел полное умиротворение. На сегодня время вышло. Завтра мы продолжим. Большом бранте, манускриптах, тогда манифестов, библий, ходи у. Тору нам датье то, бишаха,